Второй источник, второй, вторая эмоциональная потребность, которая наполняет доверие, это называется безопасность и защита. Они очень похожи. Безопасность и защита. Давайте разберем. Безопасность – это, безусловно, отсутствие опасности. Отсутствие опасности. Я напоминаю, у нас есть 25 тысяч часов, когда ваше тело в априори безусловно, находится в каком режиме? Первые 25 тысяч часов, ваше физическое тело в абсолютной опасности. В абсолютной, тотальной опасности. Если вас вовремя не накормили, если вас накормили чем-то не тем, если не так, если там, ну, сделали это не, тем, ну, не таким образом, то в этот момент ваше тело оказалось в опасности. Поэтому с безопасностью здесь вообще, мы просто, мы все находимся в супер, вот, шаткой истории. Тут не доследишь. Безопасность, Безопасность отсутствие опасности. Теперь защита. Защита – это присутствие силы, присутствие силы в вашей жизни, способной противостоять опасности. Безопасность – это отсутствие опасности, почти невозможно. А э, защита – это когда присутствует какая-то сила. Мама, папа, бабушки, дедушки. Присутствует какая-то сила вас защищающая. У многих не присутствует. А если еще и переплетено с первой историей, когда мама с папой все на вас свалили, а бабушка сказала, это все из-за тебя, лучше бы ты сдох. Но ну, она из деревни, она такая прямая, как палка, ну, которые мешают вот это. Или отшибают в мороз. Так, итак, безопасность и защита. А, как выглядит родительское проклятие? Но ну, звучит так. Не будь здоровым. Безопасность и защита – это всегда угроза здоровью. Физическое тело как здоровье. Не будь здоровым. И здесь очень странная история, потому что очень часто эта потребность не удовлетворяется, например, такими установками. Какой слабенький болезненный ребенок. Он у нас это не может, это не то. Вы видели несчастных вот этих астматиков, за которым мать бежит, пихает ему 58 видов таблеток, полончик не отпускает на физкультуру, никуда не дает ехать, потому что он слабенький. Да, да? Видели, да? Она почему это делает? Она боится, ей страшно, она хочет помочь, она хочет как лучше. Но родительское проклятие звучит как «не будь здоровым». «Не будь здоровым». А «Оденься», «ты заболеешь». Ты простудишься, ты там э, заразишься, ты что-нибудь подцепишь, ты что-нибудь съешь не то. У тебя это не, не усваивается, у тебя все плохо, ты с этим не справишься, ты не сможешь. В той или иной форме. Это может быть в форме, с кавычки открываем заботы, это может быть в форме унижения, да. Ты потому что урод и ни, ни с чем не можешь справиться, да, дрестун. Она а что, дристун? видели? Чего не съест сразу... А что вы сме смеетесь? Вам бы такого, да? Оденься хилый, куда ты пошел. Да, то есть еще раз. Это и неважно, под каким соусом подается. Это может быть из мега любви, тю тю, -тю Ты такой слабенький, ты такой маленький. Дай-ка я тебя укутаю, дай-ка я тебе... Эти, помните, вот я помню, на шапки то были. Ну, вот такие, с резинкой. А под ней еще две шапки. И тебе не дают их снимать вообще. То есть из лучших побуждений, да, что-то с тобой происходит. А почему ты простудишься, ты весь спотел, ты там то, ты там все, ты там болеешь. Тебе, ну, все, как бы вылечили на всю жизнь. Итак, есть еще другая история. Когда ребенок в самом начале понимает, а дети это очень быстро просекают, ситуацию, что мне нужно болеть, чтобы получить любовь. Ну, то есть если родители, например, внешне абсолютно равнодушны, но как только ты заболел, вокруг тебя понеслись. Прям хороводом. Чаще всего родители же делают наоборот. То есть, когда ребенок в порядке, он хорошо себя ведет, он хорошо учится, он хорошо себя чувствует, как только ребенок заболел и понеслось, да, вот И это тоже форма проклятия не будь здоровым. Не будь здоровым. Не будь здоровым рождает э, историю, что им не нужно болеть. А еще, знаете, какая ситуация? Ребенку все равно, как получать трафик энергии, э, он может получить его добром, да, когда вы тю-тю-тю мим-мими, либо он может получить его гневом любым. Главное, чтобы неравнодушие. Главное неравнодушие. Поэтому очень часто дети собирают очень низкий трафик и к вопросу почему подростки ведут себя как уроды ну понятно что первых они уроды а во-вторых это неизбежно а во-вторых они по-другому уже не могут получать любовь то есть они получают кривой формы им уже все равно вы на них ариоте вы имени недовольны, главное не безразличие потому что в момент когда они пытались по-другому не было никакого трафика энергии поэтому вот они начинают вот так вот его забирать